Здравствуйте, друзья! Наконец в Москву пришла весна. Это значит, что стартует новый сезон программы «Выбор Е». Сейчас самое время, вот с первыми лучами солнца, готовится к дачному сезону. Поэтому сейчас в нашей программе самый известный в Подмосковье дачник «Рено Сандереста Пэй». Посмотрите, эта машина даже в цвет рассады. Но говорят, в этом сезоне у него появился какой-то там конкурент. Кто это может быть, я даже не представляю. Посмотрим сейчас, кого пригонит «Чукин». Из Питера приехала, посмотрите. Итак, сегодня в программе совершенно свежий, новый, приехавший вместо обычного хэтчбека, То есть как бы покупаете вроде бы хэтчбэка, получаете сразу вот эту красоту, эту с пластиковым обвесом, это Киарио версии X-Line. Сегодня в программе новинка сезона Керрио X-Line. Треднеприводный хэчбек или городской кроссовер легко узнать по рейлингам на крыше внедорожному пластиковому обвесу. Клиренс автомобиля 170 мм. В топовой комплектации премиум с мотором 1.6 мощностью 123 силы оснащенный шестиступенчатым автоматом, городской кроссовер набирает сотню за 11,6 секунды. Расход топлива в свежем цикле 6,8 литра. Стоимость тестированного экземпляра 1 миллион 44 тысячи. Ему противостоит первый в данном сегменте на российском рынке Renault Sonder STP. Под капотом также атмосферник 1.6, но тут всего 102 лошадиные силы. Автомат 4-ступенчатый, но дорожный просвет 195 мм. Разгон до 100 км занимает 12 секунд, а смешанный расход топлива 8,5 литров. Стоимость нашего автомобиля в комплектации Privilege 811 990 рублей. Абсолютно концептуально разные тачки. Ну, может быть, развернем их задом, и тогда... Тогда будет поражение засчитано точно, но ну, по крайней мере в один балл, потому что сзади Кио... Rio X-Line смотрится как Audi, как Porsche, как я не знаю кто. Как вот это вот все, одним словом, это классно. Поэтому с точки зрения дизайна, ну да, и так, если брать абсолютную пятерку, то они недостойные ни один из них. А может, мы уже по десяткам будем берете? Давай по десяткам. Десять баллов никто не получит, потому что... Ну, это скворечники. Это скворечники, да, выполняющие да. просто практические функции в городе. Но если между собой, это, конечно, чемпион, победитель. 8? И вообще... Ну, я красавец. Восемь? вот Беру бой Ну, Давай. Хорошо. И здесь шесть. Конкретно, что здесь крутого? Слушай, ну, давай по морде. Во-первых, концептуально другого ты здесь ничего не видишь. Та же псевдорешетка радиатора, воздухозаборники, О, поширай, противотуманки. Шар. Ладно, здесь согласен, но тем не менее, уже смотри. Вот эта история с заходом прямо до лобового стеклофары. Красота. Я вижу, что здесь линзованок. Ты автомобиль даже сбоку, если смотришь, ты понимаешь, современная тачка. Пластиковый обвес. Мы запомним, как он выглядит у тебя. Так. Ручки, обрати внимание, на них. Запомним. А теперь, Павел. Это называется «Нокдаун после нокаута». Глянь на это, а! Ну, это же «Каен». Это «Каен», это «Ауди А8», это «Ауди А7» со световым мостом. Ну ладно, ладно, ки ему один балл. Все, это пользуется пятилетней гарантией. А теперь иди сюда, Роман, показывай тебе классику. а первых огромная эмблема «Рено». Есть? Есть да. так, да. Внедорожный обвес, есть? Да. Есть. Есть. И даже позволяет тех, кто тебя притирает сбоку, пытается втиснуться в пробки. Да, а, да. Не бояться их, потому что вот это специально для них. Для чего еще можно сюда придумать эти штуки? Скажи, пожалуйста. А, а вот этот вот голубой нюанс на автомобиле этого цвета это такой дизайнерский ход, просто вот так вот, это чтобы. Это спецверсия как будто бы у меня эти стармоскопы мигалки стоят. Едешь на дачу, такой фа-фа! Пропустить, у меня рассада. Фа". Роман, что ты делаешь? Что ты делаешь? Паш, что, что ты делаешь? я хочу тебе сказать, что я -то, все тонировка у нас запрещена, тем более хромированных деталей. Это был уникальный, единственный в Москве Сандера с таким акцентом цветовым. А теперь он превратился в ординарный, абсолютно заурядный автомобиль, каких миллионок. В общем, отличный автомобиль, Паш. Это жутко скучно, но я должен признать, это жутко практично. Я имею в виду отсутствующие углы въезда-съезда. Клиренс сколько? 195. И очень внедорожные рейлинги. Я думал, почему Согласен. этот автомобиль мне кажется кроссовером не из-за колес и а вовсе не из-за обвеса, именно из-за этих рейлингов. Дизайн Renault Sandero Stepway утилитарен, но не нов. В то время как Корея в тренде самых последних линий автомобильной моды. И оптика, и бамперы, и объединенные воедино задние фонари. Итог 9:6 в пользу Kia Rio X-Line. Ну что, Роман, добро пожаловать. О, сразу такие сиденицы мягенькие, прям вот откидываешься сюда. Паш, ну, да? да? А, для начала... Заводи. Для начала нужно сказать, что... Зачем? Заводи. Давай. Я вот пододвинусь так, нормально? Так, нормально. Ну, ну комфортно. Вот. Нет, ты что, назад хочешь пойти? Да. Ну, ты тогда сядь так, как ты был ехал в дальнем путешествии. Ну, спиночку можно. Да, да, да, да, вот. Так. Ну, все, а теперь давай назад и по посмотрим. А, Пошел. Слушайте, ну а я для начала вам хочу сказать, и... что это Сандера. Это Рено во всех своих проявлениях. Мещаешься там? Нет, но, ну, слава богу, спинки мягкие. А я там смотрю, что... знаешь, как степ-вей, надпись на сиденье, и под твоими коленями. Нет, просто. давайте так. И можно, конечно, в дальнем путешествии немножечко из этих коленки-то подогнуть. Вот я сейчас цел там совсем развалившись, ноги входят, но, честно говоря, я бы попросил бы подвинуться. Ну, так? давай, вот немножечко О, вот, вот так. Так, вот, да? так комфортно. Самый раз. Хорошо. А вот я бы наоборот попросил бы мне чуть поближе. Ну, руль, во всяком случае. И, и я могу сколько угодно пытаться его на себя. Не на дюйм, не, не подвинется, не надюем, потому что регулировка руля только вертикальная вверх-вниз. Ну и сама архитектура, конечно. Все надежно, надежное. но это все выглядит чрезвычайно утилитарно. Но! Даже при этой утилитарности, если посмотреть вот сюда на кнопки, они простые, но это вот тот самый случай, когда простоту не нужно сложностью ухудшать. Что сзади? Сзади хороший неплохой диван, отформованный, спинка никак у нас не регулируется. Туннельчик небольшой, я ее смотрю. его можно, наверное, сложить. Да, туннельчик есть, а мы же не забываем, что платформа B0 может быть еще и с полным приводом. Есть специальный... Под стаканник для яблока, для яблока под, яблочник, под яблочник. Под яблочник. яблочник. Причем ты посмотри, как идеально подходит именно под этот размер яблок. По голове. Место, смотри, вот я сижу, Роман. И вот здесь все в порядке, здесь хорошо. Что получается? с воздухом? Ты там обдуваешься, хоть чем-нибудь тебе поступает. А воздух, только из-под передних сидений. Это, конечно, звучит оптимично, Павел. А теперь, помимо я функциональности, хочешь... нет, спасибо. Я хочу предложить помимо функциональности познакомиться еще со стилем, комфортом, современностью, эргономичностью и прочими вещами, которые мы обычно связываем с актуальными автомобилями. Пойдем за мной. Пойдем. Как и в экстерьере, в салоне противостояние прошлого и настоящего. Сандера Савейт добротен, утилитарен, но при этом грубоват. В автомобиле отсутствует камера заднего вида. Нет возможности отрегулировать руль по вылету. Есть масса мелких вопросов к эргономике. Впрочем, к ним уже многие привыкли. Сзади врено просторно, насколько это возможно в данном сегменте. Но опять же, скромно. Ну что, Ром, Ой. я тут смотрю, у тебя подогрев руля даже есть. У меня здесь и руля, и сиденье, и О -о -о. вообще всего, и как это организовано, ты сам поймешь. А я пока подстрою под себя, слушай, спинку. Ну вот если сидеть ровно, я уже начинаю головой доставать потолка, поэтому, скорее всего, вот так вот для коленей. Немножечко сейчас подвинусь тоже. Ой. Ну вот так вот я сижу якобы впереди. А теперь что сзади? На говёрку. Ну давай. Так... Пока Щукин там устраивается, я вам немножко расскажу про интерьер Рио. На самом деле здесь действительно все по-взрослому. Вот обратите внимание то, хотя бы как организованы стеклоподъемники. Все как у обычного автомобиля. Причем в этом исполнении даже есть такие металлические нюансы вот на каждой из кнопочек. Вот эти крутилочки, это все действительно смотрится очень дорого. И, ну, слушай, даже номинально здесь больше разъемов. Посмотри, два прикуривателя, USB и AUX, потому что там все было по одному. Два подстаканника, опять же, Подогрев сидений в человеческом месте и с двумя положениями, да, то есть раз-два, раз-два. То есть можно степень прожарки выставить. Опять же, подогрев стекла заднего, подогрев стекла лобового. Ну, в общем-то, даже ощущение, что по насыщенности по всему на руле полноценной кнопочки и меню, и телефон, и с громкость, и радиостанции. Там только круиз-контроль можно здесь попробовать настроить. И подрулевые клавиши. А здесь все на руле. Ну, как это принято в обычных автомобилях. В общем, так номинально здесь, конечно, побогаче. Как тебе там? Уютно? Паш, ну, а, то, что я видел в Сандера как-то сидел, и то, как сижу я здесь, это очевидно две большие разницы. Посмотри, вообще, вообще, я не просто не касаюсь их, а я сижу совершенно комфортно. И при этом по высоте тоже у меня нет подлокотника, как я ожидал, что здесь он будет. При этом нет тоннеля и воздуходувов ровно столько же, сколько и в Сандера, только под передними сидениями. Я тебе еще немножко подыграю в том смысле, что здесь еще есть регулировка по вылету. Ребята. А вот это нужно как раз сказать BMW отдельно. Этого ты... вообще нет. Видишь, а ты здесь... можешь найти под себя положение комфортное, отъехать. Здесь, ну, правда, места за тобой уже не остается. Не то, чтобы почти. мне это было нужно. Ну и, собственно, еще запуск с кнопки. Это дорого. Это уже такая опция не бюджетных автомобилей. Да. Керрио предлагает современный интерьер, собранный по европейским канонам. Подогревы всех сидений и руля. Камера заднего вида. Здесь можно отрегулировать руль по вылету. Ну а кроме того, автомобиль заметно шире конкурента за что мы непременно накидываем один балл и снова 97 в пользу ке багажник это багажник. Такая часть автомобиля где ну, иногда надо что-то перевести здесь это все очень ну да удобно, мы тоже выяснили да ага. практично и, и щетка. 20 литров 320 литров да. При этом, смотри, что мне нравится, Ром, честно, вот ты заходишь, вот редкая машина, где я не ага. бьюсь головой, вот прям раз, хоть два метра. Докаточка. Шумоизоляции сразу видно. Вот она. Ты ее только вот что -то поднимал. Это и шумоизоляция. Изобретение современных инженеров. Невероятная наношумоизоляция. Слой всего лишь толщиной в 2 миллиметра удерживает абсолютно все звуки. И снова к современности, Павел. Ну, пойдем. На 70 литров больше, чем в Рено Сандеро Степвей. Ладно. 390. Двухмиллиметровую шумоизоляцию. Покажи, пожалуйста. А, пожалуйста, вот вам шумоизоляция. Давай, давай, давай. Вот вам шумоизоляция. Смотрите. А здесь, ребята, здесь просто кусок арголита. Понимаете, вот у них три кусочка поролона. Она нормальная, как у Рено. Кусочек. Это никто не обращает И, еще для высоких людей. Давайте так вот. Щуки у нас маломерки. В смысле, ну... Недорослик не или... ну как Хоббит. Это? Хоббит. <свят> Поэтому для нормальных высоких людей, вот здесь вам придется, конечно, приобрести себе каску. Держит свои 2 миллиметра фанеры. Как она едет, и твоя каракатится с задним светодиодным мостом. Паш, ты понимаешь, в чем дело? Если ты сейчас ощутишь, как она едет, то потом в Сандера, мне кажется, немножечко смазанными будут наши эмоции. Поэтому я предлагаю все же начать с него. Что-то здесь не так. то ну поехали, поехали на Сандера. Все нормально. Для дачников места в багажнике вечно не хватает. И тут цифры говорят сами за себя: 390 литров объема против 320 в пользу Kerrio X-Line. Добавьте сюда более удобный доступ в багажник и более качественную отделку. И снова кореец впереди. 7,5 в пользу Георио X-Line. Вот я сейчас собираюсь прибегнуть к помощи ограничителя скорости. А как это делается? Вот лимит да. Какая тут скорость разрешенная? 60. 60? Значит, Морро. ставлю 78. Это та самая система, которая чрезвычайно удобна для городского использования. И знаете, у меня такое ощущение, что э, один из критерий вообще городского автомобиля, один из признаков городского автомобиля, это наличие системы лимитирования скорости. Это что за преодоление лежащих полицейских? Он просто готов к более серьезным препятствиям. Это машина, которая создана для плохих дорог. Это э, конек-горбунок. Он перепрыгивает через эти препятствия. Он не переезжает через лежащие Это... полицейские, а перепрыгивает -горбунка. через горбунка Да, так и есть. У него нужно признать еще и... И руление такое что, довольно... Вальяжное. То есть, если вдруг... Ну, давай вот возьмем 50 километров в час и несколько резких маневров на 50. Ну что, он управляется. Он управляется, Роман. Все понятно? Ну, ощущение, что я еду реально на кроссовере. То есть, вот... Сандеро степ если вы собираетесь взять его вот для того, чтобы внутри себя на ходу именно ощущать, как в кроссовере, вот он это ощущение создает. Да, он валкий, да, у него клиренс весь его ощущается, он, да, у него условно тяжелый руль довольно, и здесь постоянно в коленку давит вот эта ручка дверная. Ну, это особенности эргономики, чего что то говорить. Давай еще заложим сейчас виражик на скорость смотреть. Ну, давай, давай. Оп, и все, и все. И, и подгрузил колесо и поехал. Нормально. Значит, вы понимаете, что машина может не только в городе, но и за городом ездить. Для нее, для загорода, точнее, для этой загородной жизни, ее, собственно, и разрабатывали. Динамика какая? 12 секунд. Какой мотор вообще здесь? 1,6, 102 лошадки. 102 лошадиные да. силы. Э, если бы мы вдруг взялись знакомиться с этим мотором, то в какой-то момент э, мы бы поняли, что Ба, да мы тебя хорошо знаем. Отлично. Это наш старый друг. Старый друг и плюс еще автомат. Четырехступенчатый. Четырехступенчатый. Ну, давайте попробуем, как звучит разгон 100 лошадиных 102 лошадиных сил с четырехступенчатым автоматом со скоростью 20 километров в час. Поехали. Давай. Где-то на 50 он перешел на вторую передачу. Да. И. А шумоизоляция-то, а? Вот у тебя ощущение, что ты реально вот внутри раллийного автомобиля. Эмоций, Дарь, там очень много. Слушай, ну, прикольно, прикольно. Мне нравится. Хотя посадку назвать удобной очень сложно. А это был бордюр. Это Легко, причем я мог бы вообще не притормаживать. Лежащий этого полицейский, а это был бордюр. Слушай, давай мы сделаем сейчас еще один номер. Я хочу э, условно не притормаживать перед этим бордюром, потому что он такой довольно ощутимый на самом деле бордюр. И вот мы сейчас давай войдем в него на скорости oh, на какой-нибудь. Oh, боже. Так, как дворники сделать потише? Готов? Да. Ну давай. Бордюр. <къем> не притормаживай, да? Наоборот, набирая газ на нем. Ну, Вообще диагонал? Как, как просто бы, не заметил. Как будто бы мы просто переехали еще один лежачий полицейский. Нормально. Ну что, я спокоен, между прочим. Я абсолютно спокоен. По части комфорта и всего остального пойдем. Ну, давайте попробуем. Релайк Роман, ты знаешь что? Я хочу начать совершенно с другого. Не с ощущения за рулем. Давай. А давай. С... с погоды. Нет, с шумоизоляция. Ты слышишь, был такой. Ну такой. Да, но ну при этом в, в автомобиле тихо, только гуло. Нет, нет, нет, нет, нет, ну там в Сандера такого гула не было. Там просто было громко все. Там было громко, да. Нет, там было громче, но гул здесь какой-то есть. И я сейчас не сбрасываю скорость. Паш, ну давай справедливости ради говорить о чем? Говорить о том, что там внутри в Сандера почти что Дастер, а здесь почти что Рио. Обычный, классический. Ну немного увеличен клиренс, Согласен. 170 миллиметров а, против э, тех 195. А сейчас вот мы стартуем просто налево резко разгоны. Даже с дрифтом немножечко вошли и система приблизоочно работает, но слушай, он шустрее. Рома, но сил. Сил. сколько Ну 123 силы, он должен быть шустрее. 123 Я не понял. Мы договорились взять одинаковые тачки. Нет, справедливости ради нужно сказать, что у Rio X Line есть мотор в 100 сил, но. Дохленький. И почему ты его не взял? А его не выдают а, просто. Да, да, да. Ну, просто потому, что считается, что именно вот этот автомобиль, он максимально покупаемый, потому что разница в цене у них не очень большая. Разница, Паша, между 100-сильным, Kia Rio X-Line и 123-сильным, не такая гигантская, чтобы нельзя было доплатить. Я О -о -о. нормально сижу, ты посмотри, я даже не двигаюсь да, вообще это здесь. Как кажется. будто бы гироскопы внутренние стояли. в зоне этого автомобиля. Держи, Слушайте, раскачечка здесь. Дай боже, ребята, дай боже. Вот, помните... Мое слово, мне пока а что ну, Но ты рулишь комфорт, да. городским комфортным современным Наверное. автомобилем. Руль в меру тяжело. Легкие информатики. Все ну, хорошо. Посмотри, да. как выглядит это он. Да. Вообще, это салон, да. Оплеточка, вообще ощущение, как ну, по внутри. управляемости, по, по точности, по усилию на руле, может быть, кому-то даже понравится Сандер. Он прям такой пожестче. Да? А, вот остальном... а торможение тебе понравится: дисковыми задними тормозами? Какая разница? или да? барабаны. О, о! Ты видишь, как мы? Мы как вкопанные остановились просто все же здесь приставка x-line она обозначает кроссоверность правильно mm -hmm. а ее здесь внутри в салоне нет вообще, вообще. ты это сидишь да. просто в легковом автомобиле это керьо причем я сижу я сижу вот довольно тесно в коленях потому что подразумевается что сзади хоть чуть-чуть должно оставаться место и если честно ощущение того простора и воздуха что есть в Сандеро, здесь нет мы влетаем на режачку на скорости и, и нормально о, Ой. пробил. Ну да. так извини меня, ты едешь на 40 почти. Не, ну подвеска, да. конечно, у Сандера здесь вот подвеска, реально, если нужна подвеска, которая была бы готова и к городу, и к умеренному загороду, и к безнадежному бездорожью, он бы там засел из-за типа привода, но вовсе не из-за подвески или из-за клиренса. Ну, чтобы поставить точку на «и» в этом разговоре, вы помните, мы начинали с дачи. Дачный сезон, сейчас вот это все растает, и картошка, поля... Нужна машина, которая может доехать до этой и дачи. И элемент спортивности. Поэтому Как дачи... вот этот хотя бы бордюр! Да! Да! Ралли-дача. Проскочили. Ралли-дача. -да... Ралли Устраиваем ралли-дачу. Итак, мы едем на дачу, но используя стиль управления и приемы раллийных пилотов. Оценивать динамику, учитывая разность в мощности наших автомобилей, не совсем честно. Но четырехступенчатый автомат Рено явно уступает шести ступеням в плавности и четкости переключений. Зато у Сандера есть ограничитель скорости. Очень полезная функция в городе. Увы, у X-Line такой клавиши мы не обнаружили. Зато управляемость Рио на обычной дороге гораздо понятнее. Руль мягче и в целом ощущение от вождения более позитивные. Здесь снова новизна берет вверх. 7-6 в пользу Kia. Итак, это программа «Дачный ответ». Да. Сейчас мы наконец выясним, какую из этих автомобилей да. на майские праздники поедет на дачу, а Де какой... X -Line сервис. этой программы И не будем Ничего... морочить голову Нет. нашим зрителям. Да. Рома, у меня сейчас дорога на дачу вот, вот, вот так, в ну. лучшем случае. Ладно, да. хорошо. Значит, мы делаем вокруг этого заведения а, три круга. Здесь причем хорошая роллийная трасса с зонами безопасности. Вылета вот здесь, можешь вылетать. На этом повороте. Делаем три круга на скорость. Осталось решить один важный вопрос, да. Паш. Мы отключаем системы стабилизации, таким образом, превращая себя в первобытных животных, управляемых первобытными аппаратами без стабилизации ABS и всего. Ну, что Или... хорошо, что они тут есть в обеих машинах. Да, да, у меня есть и курсовая устойчивость, и АБС, я могу это все отключить. Или будем идти как, э, как будто мы действительно на дачу да. с рассылки сада вот, едем вот со стабилизациями, совсем вот ид ⁇ Именно этим. вот так, последний вариант. Ну а как же зрелищность и вот это вот все. Посмотрим. Поехали! Да! А что мы отмелим? Вот все 123 лошадиные силы и весь крутящий момент, а его у меня 151 ньютон, они теперь нам пригодятся очень здорово. И все, и все. Нет, это, конечно, невозможно. Попробуем сейчас перейти в механический режим, хотя бы коробочки. Но вот здесь очень узкое место, как бы в сугроб не попасть? Ух, у нас же нет полного привода. У нас только передний привод. Запас у нас есть по коробке, по всему, но стабилизация мешает нам здесь жить. Как ее обмануть, я просто не знаю. Как ее обмануть здесь? Я ручным тормозом не рискую пользоваться, хотя можно было бы, но это было бы, пожалуй, даже слишком. веско глотает все. Но если бы еще и динамики сюда добавить, было бы просто отличное. Итак, мы идем на последний круг. Здесь небольшое торможение. Прошли с сугроб. Две минуты 52 секунды. Чемпионский круг! Я предлагаю уже здесь вешать табличку. На этой трассе был поставлен рекорд, вот, который вот никто и никогда не сможет побить. Вот Именно вот он. Сюда, да я думаю, да. Неужели Kio Rio x побеждает долгожители сегмента по всем статьям? Вот так, в одну калитку. На скользком покрытии и неровностях у Сандера СТП реально был шанс, ведь шасси очень сбалансированные, драйвовые. Но, увы, в отличие от Рио, у Сандера нет кнопки отключения стабилизации, и в поворотах автомобиль просто скисает и не позволяет крутить мотор. Отсюда и проигрыш во времени. Да, будь у нас бездорожье чуть посерьезнее, дорожный просвет мог бы помочь Сандера СТП, но в данных условиях Рио x Вайн вновь на высоте. Итого плюс один балл за выполнение спец. Задание. Одна минута. Тридцать. Четыре и четыре. Более 12 секунд, если я правильно считаю, я привез тебе на своем автомобиле. Так, и как вы договорились? Я не Павел? верю, не верю, что щуки не отключал систему стабилизации. Я просто не верю, Роман. Ни мощность двигателя, ни крутящий момент, ни система стабилизации здесь не имеют принципиального значения. Исключительно водительский талант, навыки и умение обращаться со сложным. А автомобиль это сложный механизм в сложных условиях снежной колеи и дороги. Прежде чем Роман Щукин вам скажет о том, что выбор есть, я прошу учесть один маленький нюанс. Стоимость этих двух автомобилей. Один дороже другого примерно на 200 тысяч рублей. Дальше... А, твой спинчик Роман. Очень... Почему он дороже? Рассказывай. Скажем так, а, за те деньги, за которые вы можете приобрести себе максимально упакованный сандера, ну, правда, справедливости ради нужно сказать, что максимально упакованный, это означает, а, в нем есть что-то необходимое для жизни. И... Что дальше, Павел? Отрастишь такую же бороду, как у меня? Или станешь носить кожаные пиджаки? Сделал мне подарок, якобы уехал. Ключи хотя бы оставил. Так я о чем? Я о том, что максимально упакованный Renault Sandero Stepway стоит столько же, сколько стоит минимальный Kia Rio X-Line. Разница может доходить даже более чем до 220 тысяч рублей. Стоит ли эта разница, той фактической разницы, на мой взгляд, колоссальной, которую вы получаете в качестве, в комфорте, во внешности и функционале этих двух автомобилей? Вот именно ответом на этот вопрос вы займетесь самостоятельно. Павел же Федоров же! Лишил меня возможности выбирать, поэтому Renault Sander Stepway мой вынужденный выбор. По итогам всех испытаний в нашей программе однозначно и безоговорочно побеждает со счетом 33-24 городской кроссовер Key Rio X -Line.